Всем привет! Продолжаем советы от того же автора, от которого были советы по созданию платформера. Итак, это третий совет, так сказать, как проектировать уровни платформера. Ну, они разбиты по этапам. Этап первый. Выберите визуальную тему. Выберите визуальное оформление для уровня. Вы можете выбрать заранее определенную тему для всей игры. Ну, например, лес, лед, вулкан, замок. Или можно пойти дальше и придумать что-то более творческое. Например, центр клонирования в стиле стимпанк. Или ферма, заселенная инопланетной жизнью. Или что-то другое. Узнайте идеи у каждого участника команды. Этап 2. Составьте список. Составьте список всего того, что должен испытать игрок на уровне. Это все то, что игрок делает, видит, слышит, изучает, встречает. Этот список должен включать как общие, так и конкретные вещи. Конкретные или специфические вещи – это то, что обычно происходит один раз на уровень. Общие вещи происходят обычно больше одного раза на уровне. Термин «вещи» ссылается на список всех пунктов, событий, элементов в вашем списке. И под ним подразумеваются не только игровые предметы, такие как бонусы, ключи, двери и так далее, а также игровые события, такие как поиск закрытых дверей, врагов, игровые механики, ну, например, двойной прыжок и так далее. Запишите, сколько каждая вещь встречается. Например, на уровне будет присутствовать 50 монет для сбора – или нужно будет победить 10 мечников. Эти цифры являются оценками. И они помогут определять сложность уровня. Например, на первом уровне может быть два больших тролля. Но на втором уровне их уже 4. Дайте возможность каждому в команде сделать свой вклад в этот список. Пример вещей для списка. Специфические вещи. Ну, это, например... Встретить первого врага, найти первый бонус, узнать о двойном прыжке, узнать о разрушаемой среде, ну такие как двери. Найти первую закрытую дверь, найти первый ключ для открытия закрытой двери, дергнуть рычаг, чтобы активировать движущуюся платформу. И пример общих вещей, это например пешие враги 30 штук, орудийные башни 10 штук. Бонусы 30 штук, движущиеся платформы 3 штуки, закрытые двери 2 штуки, ключи 2 штуки. Этап 3. Сделайте примерный макет. Нарисуйте примерный набросок всего уровня. Этот набросок должен показывать путь, которым игрок должен пройти уровень. Думайте об этом как при проектировании улиц города, игнорируя строение. Вы можете сделать в конечном итоге несколько набросков, прежде чем получите тот, который вам понравится. Обычно причины для изменения наброска уровня следующие. Некоторые участки или слишком большие, или слишком маленькие. Некоторые линии слишком прямые или слишком длинные, что может быть скучным. Общий план уровня слишком простой или слишком сложный. Общий план уровня не выглядит интересным. И вот на этой картинке вы видите пример грубого наброска, ну или макета уровня. Этап 4. Сделайте грубые наброски специфических вещей. Игрокам нужно будет найти на уровне все то, что вы описали. Предметы, события, врагов и так далее. В общем все из вашего списка. Некоторые предметы они могут найти в одной и той же области уровня. Сделайте грубые наброски каждой области уровня, в которой игрок должен найти специфическую вещь. Используйте символы для идентификации различных объектов на уровне. Например, В – это враг, Б – бонус, К – ключ. Также сделайте заметки на эскизах. Обозначьте зоны, в которых игрок может двигаться и в которых не может. К примеру, Зоны, в которых игрок может, не может двигаться, пометьте диагональными линиями. Это обычно платформы, стены, пол. Эти эскизы помогут вам сконцентрироваться на каждой небольшой области уровня, не беспокоясь о том, где они конкретно находятся на общем плане уровня. Думайте об этом как о планировании отдельных зданий, игнорируя их конкретное местоположение в городе. Вы можете сделать эскизы для некоторых, или для всех общих вещей. Но это не, не обязательно. Общие вещи обычно перемещаются, когда вы разрабатываете подробный макет уровня или тестируете его. Поэтому они могут оказаться совсем в других местах, от тех, в которых вы изначально планировали. Ну и сейчас вы увидите на экране примеры эскизов специфических событий и вещей. Сейчас вы видите Роу, который гарантирует, что враг останется в нем и никуда не выйдет. На этом рисунке видно, что за счет узкого пространства игрок не сможет пропустить свой, возможно, первый бонус. А тут видим, что для прыжка очень высоко, но бонус просматривается с нижней позиции, что Видимо дает понять игроку, что к этому бонусу можно подойти с другой стороны. Здесь указаны разрушаемые объекты. И это нужно как-то обозначить игроку, когда он окажется тут первый раз. Ну а здесь вы нашли первую закрытую дверь. А вот здесь найден первый ключ для открытия закрытых дверей. А вот эта платформа, которая сначала двигается вниз, а потом вверх но после того, как игрок дергнет рычаг. Этап 5. Сделайте детальный макет. Нарисуйте детальный макет уровня. Детальный макет использует грубый набросок, набросок эскиза, который был, в, в, в, э, который был описан в этапе 3, ну, там где общий набросок всего уровня. Детальный макет уровня включает все специфические и общие вещи, которые обсуждали в предыдущем этапе. Их нужно добавить на этот детальный макет. Когда вы их перенесете или скопируете, нужно будет немного их подправить. Возможно, потребуется подправить размер, развернуть по какой-то оси или еще что-то. Разместите как можно больше общих элементов на этом макете. При размещении элементов помните, а пути, которым игрок должен пройти весь уровень. Определенные предметы, возможно, потребуется разместить в определенном порядке. Ну, например, оружие может быть размещено где-то до того, как игрок встретит первого врага. Слева вы видите грубый набросок уровня, а справа детальный макет уровня. А внизу размещение специфических элементов уровня макеты которых обсуждались на предыдущем этапе. Этап 6. Создайте первоначальный план. Используйте редактор уровней. Да-да-да, редактор уровней, который нужно написать перед написанием игры. Так вот, используйте редактор уровней для того, чтобы создать детальный план уровня, используя в качестве чертежа созданный перед этим детальный макет уровня. Возможно, вам придется изменить размеры некоторых областей при создании уровня. Это обычно происходит потому, что детальный макет строится не в точном масштабе. Но детальный макет содержит только 15 врагов. Поэтому недостающих 15 врагов и все то, чего не хватает, нужно добавить на этом этапе. Перед тем, как добавлять визуальные детали, создайте первоначальный план. Другими словами, используйте ограниченное количество графических элементов в первоначальном плане уровня. Чтобы вам было легче изменить что-то, если это потребуется. К примеру, вы имеете 5 изображений травы. Используйте только одно изображение на этом этапе. Остальные 4 изображения вы можете добавить на завершающем этапе создания уровня. На этом этапе не все графические элементы для уровня могут быть готовы. И в этом случае вы можете использовать графические заполнители. Это хорошая идея, если графические заполнители имеют те же цвета, которые будут в окончательном или законченном варианте этих изображений, потому что цвета помогают лучше ощутить ваш уровень. Этап 7. Поиграйте на этом уровне. Первоначальный план нужен для игры на этом уровне, так что вы можете определить, насколько весело играть и, насколько, и сколько займет времени прохождение всего уровня. Играйте на своем уровне и меняйте план до тех пор, пока уровень не окажется веселым и сбалансированным. Дайте также поиграть другим членам команды. Изменения в плане уровня могут быть такими. Сдвинуть, добавить или удалить платформу, чтобы сделать прыжки проще или сложнее. Сдвинуть, добавить или удалить собираемые бонусы, чтобы сбалансировать их количество. Сдвинуть, добавить или удалить врагов, чтобы сделать прохождение уровня проще и или сложнее. Помните, к тому времени, когда вы создадите первоначальный план уровня, вы должны иметь прототип с рабочими механиками вашей игры. Этот прототип должен работать с временными тестовыми уровнями, на которых может и не быть никакой графики, а могут быть только разноцветные прямоугольники, которые будут обозначать препятствия игрока, врагов и так далее. Если вы еще не имеете игрового прототипа, то вы рискуете изменять план уровня по мере дописывания прототипа игровых механик. Например, если вы решите, что игрок должен прыгать выше, то вам придется переместить много платформ и прочих элементов для того, чтобы приспособить уровень к новой пры высоте прыжка. Изменение игрового процесса обычно имеет волновой эффект и цепляет весь уровень и всю игру в целом. Если это не так, то возможно у вас что-то не так с балансом уровня. И завершающий этап. Этап номер 8. Украсьте уровень. Когда вы будете довольны планом уровня, и когда довольно весело будет играть, тогда добавьте детали. Это включает в себя добавление всей законченной графики и аудио. Поиграйте на этом уровне еще раз, чтобы убедиться, что играть все так же весело или еще лучше после того, как добавите все графические элементы. Велика вероятность, что уровень будет другим. Он должен быть лучше с окончательной графикой, но бывает и так, что он станет хуже. Например, фон на прототипе обычно однородный, а окончательный вариант содержит картинку, и цвета в некоторых областях может затруднить просмотр врагов, бонусов, ну и все такое. В этом случае нужно либо смягчать фон, либо менять врагов. Все зависит от того, что будет быстрее. Ну, на этом советы заканчиваются. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, ну и конечно же, конечно же, нажимаем на кнопочку «Спонсировать канал». Всем спасибо, всем пока.